Я вроде в зале занимаюсь, вроде кушаю много Почему? Не происходит мышечный рост Вашему телу на самом деле по барабану, что вы хотите там красивые плечи Например, если вы бежите, да, и за вами гонится собака Посмотрите там на своих родителей, бабушек, дедушек, какое у них телосложение Максимум, который мы с вами упираемся рано или поздно Если вы с другом пошли в зал, вы одинаково кушаете У вас будет разный результат, постоянно в каких-то бегах, на нервах Вы там до красных точечек в глазах в зале. У нас могут быть стройматериалы, но без рабочих вы не сможете этот дом построить. Всем привет! В сегодняшнем видео я продолжу тему массонабора и расскажу, что именно вы делаете неправильно, почему мышечная масса не набирается и как вы можете немного улучшить этот процесс. Какие самые распространенные ошибки встречаются? Что же вам сейчас мешает набрать мышечную массу? Кто здесь новенький? Меня зовут Анет и добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся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 Что же такое массонабор? набор? Почему он происходит? Говорю как есть. Вашему телу на самом деле по барабану, что вы хотите там красивые плечи, подтянутые, накачанные ноги. Абсолютно ваш организм, ваши пожелания не волнуют. Его главная цель это выжить. Почему тогда происходит мышечный рост? Когда вы даете организму дополнительную нагрузку, вы помещаете его в условия, в которых ему сложно. Создаете ему какой-то минимальный стресс для того, чтобы в следующий раз в таких же условиях ему было легче, он адаптирует свое состояние да, под эти новые условия. Например, если вы бежите да, и за вами гонится собака и вам очень тяжело бежать, то ваш организм получает сигнал «Ага, мы недостаточно выносливые, значит нам нужно улучшить нашу выносливость». И запускает процессы, нацеленные на конкретно эту задачу повышение выносливости. Ваш организм не понимает, что вы там поднимаете штанги, гантели в спортзале. Он думает, что вы, таскаете какие-то очень тяжелые вещи не знаю там перетаскиваете бревна в лесу для того чтобы построить себе дом или еще что-то и он для этого как раз и увеличивают вашу мышечную массу чтобы вам легче было справляться с этими ежедневными задачами поэтому мышечная гипертрофия мышечный рост это адаптация организма к новым условиям путем увеличения мышечной массы и как результат увеличения силовых показателей я подготовила для вас 5 пунктов которые влияют на ваш мышечный рост и могут его приостановить если вы задаетесь вопросом почему я все никак не могу набрать массу что же со мной не так, да? почему она не набирается я вроде в зале занимаюсь и вроде кушаю много вот почему почему не происходит мышечный рост возможно это один из этих пяти факторов и на первом месте самый важный фактор это генетика для кого-то к сожалению для кого-то к счастью то что вы получаете Получили от мамы с папой генетически да это тот потенциал который у вас есть то есть у каждого из нас есть генетический потолок к которому мы приходим да если мы пытаемся вырастить мышцы естественным натуральным путем путем тренировок и питания то у нас с вами есть вот этот вот генетический максимум который мы с вами упираемся рано или поздно возможно вы его уже достигли также еще наша генетика влияет на скорость роста мышц поэтому даже если вы с другом пошли в зал, вы одинаково кушаете и одинаково тренируетесь по той же программе, пьете одно и то же спортивное питание, да, вот сделаете все максимально похоже, все равно у вас будет разный результат, как минимум из-за генетики, ну и возможно также еще и по другим факторам, потому что вряд ли вы ведете прямо одинаковый образ жизни. Генетика влияет все-таки больше всего, в первую очередь, и на то, сколько в принципе вы можете набрать массы, и на то, как быстро она будет набираться, и еще на что наслед генетика, это на форму ваших мышц, то есть крепление вашей мышцы, да, потенциально форма, то есть более вытянутая или более короткая, это все у нас заложено генетически, вы не можете поменять эту форму, вы можете мышцу либо увеличить, либо уменьшить, но как бы форма у нас остается та же, поэтому я не рекомендую сравнивать себя с какими-то другими атлетами, спортсменами, другими людьми, в принципе, да, которых вы видите в соцсетях или вашими знакомыми, потому что у вас разный генетический код, у вас разный потенциал, у вас разное строение тела разное крепление мышц, вы очень друг от друга отличаетесь, и у вас просто не может быть одинаковый результат. Это первый момент. Второе. Соблюдение режима. У нас мышцы растут не во время тренировки, да, у нас они растут во время отдыха. Поэтому, если вы не даете организму отдыхать, не важно, сколько вы едите и как вы тренируетесь, но если вы там спите по 5 часов, постоянно стрессуете, постоянно в каких-то бегах, на нервах, это не полезно для организма. В принципе, и в том числе для мышечной гипертрофии Множество было проведено исследований Там, где одна группа спала меньше, чем вторая И мышечный прирост у них был на какой-то процент меньше вот, То есть это научно доказанный факт Что количество сна, качество вашего отдыха, да, количество вашего стресса Непосредственно влияют на процесс мышечного роста Третий фактор это недостаточное питание Недостаточно сбалансировано питание и в принципе недостаточно. Тут, конечно, в зависимости от того, вы выбираете быстрый или медленный массонабор, более детально я говорил об этом в предыдущем видео, вот здесь вот я добавлю ссылочку и также ссылка будет в описании, обязательно посмотрите. Это видео о трудностях, с которыми я столкнулась в процессе массонабора, там я рассказываю о быстром и медленном массонаборе. Так вот, в зависимости, конечно, от того, какой массонабор вы выбираете, у вас будет разный профицит калорий, да, если быстрый, то там будет больше намного, если медленный, то меньше. Но и там, и там у вас должно быть достаточное количество белка. Естественно, это наш стройматериал. И достаточное количество углеводов, которые почему-то очень многие игнорируют. Хотя, вот смотрите, да, у нас могут быть стройматериалы, когда мы строим дом, например. Но без рабочих, без рабочей силы вы не сможете этот дом построить, правильно? Так вот, углеводы это ваша рабочая сила, белки это ваши стройматериалы, и жиры это также ваши вспомогательные элементы, это вот то, что помогает нашему дому в итоге не развалится когда он построен поэтому питание должно быть правильным и если вы не доедаете то конечно никаких результатов у вас не будет вы будете находиться либо на нуле либо будете худеть еще дальше должен быть обязательно профицит калорий вы должны кушать больше чем вы тратите безусловно без этого просто не из чего будет построить мышцы более детально о питании для массонабора я также расскажу в одном из следующих видео Видео, поэтому не забудьте подписаться чтобы его не пропустить четвертый аспект это слишком интенсивная или недостаточная физическая нагрузка И то и то негативно влияет на мышечный рост почему смотрите у нас в организме происходит одновременно процесс синтеза и распада мышечного протеина для того чтобы у нас происходил мышечный рост процесс синтеза до да, должен превышать процесс распада тогда у вас будет идти прирост мышечной массы если вы перетренируетесь если вы будете будете слишком интенсивно тренироваться, то у вас процесс распада пойдет вверх, да, вы слишком большой стресс даете организму. Ему нужно брать откуда-то, да, дополнительные материалы, потому что вы там до красных точечек в глазах занимаетесь в зале и просто выползаете из него. При недостаточной интенсивности вы просто не создаете этот стресс для организма, когда ему нужно адаптироваться. Вам недостаточно трудно для того, чтобы организм начал наращивать мышечную массу, да, чтобы сделать вас больше. В идеале, свой организм во время выполнения упражнения да, до процесса закисления, когда у вас начинают сжечь мышцы, но не всегда хорошо доводить себя до отказа в каждом подходе, потому что это может быть уже слишком. Ну и последний фактор, который также влияет, это безусловно гормон. Какие гормоны влияют на мышечный рост? В первую очередь это тестостерон, гормон роста, инсулиноподобный фактор, но также в этом процессе косвенно участвуют гормоны щитовидной железы. Тиреоидные гормоны, например, есть такое заболевание как гипертиреоз, когда щитовидная железа выделяет слишком много гормонов, человек, да, вот как некоторые говорят, там, он все ест и не поправляется вообще, да, или не может никак набрать мышечную массу, да, то есть если мы уже прошлись по всем факторам, правильно, грамотно тренируетесь, вы правильно, грамотно кушаете сбалансированно, хорошо отдыхаете, достаточно спите не стрессуйте, то вопросы возникают тогда по генетике и по гормонам. Я бы рекомендовала тогда сдать анализы на гормоны, чтобы исключить этот фактор, ну и, возможно, тогда это просто ваша генетика. Посмотрите там на своих родителей, бабушек, дедушек, какое у них телосложение, сможете от этого уже отталкиваться. Но гормоны, безусловно, это очень важный фактор. Например, девушкам намного сложнее бывает набрать мышечную массу, потому что у них не так много тестостерона. Да, девушки набирают больше массу за счет гормона в Парни больше за счет тестостерона. Поэтому нарушенный гормональный фон, нехватка каких-то гормонов или их переизбыток, неправильный баланс, может также стать причиной, почему у вас не происходит мышечная гипертрофия. Итак, давайте подведем итог. Пять факторов, которые могут повлиять на то, с какой скоростью у вас растут мышцы, да, и могут замедлить этот процесс, это генетика. То есть, если генетически у вас меньше мышечных волокон, у вас медленнее происходит мышечный рост и в принципе мышечный потенциал у вас чуть меньше. Второе, это несоблюдение режима отдыха и сна, постоянные стрессы. Третье, это недостаточное несбалансированное питание. Четвертое, это неграмотно подобранные нагрузки, слишком интенсивные или недостаточно интенсивные. И пятое, это ваш гормональный фон. Пишите, пожалуйста, в комментариях, интересна ли вам тема гипертрофии и, возможно, какие бы еще видео вы хотели увидеть на эту тему. Возможно, питание, тренировки, спортивное питание, да, которое может вам каким-то образом в этом помочь. Возможно, вы бы хотели увидеть видео о медленном наборе. Все это обязательно пишите в комментарии, я ваши пожелания учту и в скором времени обязательно сниму новое видео о наборе. Какое именно оно будет, следите за моим профилем в Instagram для того, чтобы это узнать. Я надеюсь, это видео вам было полезным и интересным, Спасибо вам большое всем за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Мне будет очень приятно ваша поддержка. И до встречи в следующий раз. Пока!